Дизель-электрическая подводная лодка Ростов-на-Дону проекта 636,3 «Варшавянка» вернулась в Новороссийск после выполнения задач в составе военно-морского флота. Лодка четыре месяца находилась в составе группировки сил в водах Средиземного моря. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, теперь экипаж, полностью состоящий из контрактников, будет выполнять плановые задачи по боевой подготовке. На причале Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота состоялась торжественная церемония встречи экипажа. С возвращением в родную гавань и успешным выполнением поставленных задач моряков поздравили командование НМВБ и члены семей военнослужащих, отметили в пресс-службе флота. Прибывшим из дальнего плавания морякам вручили государственные и ведомственные награды, а также объявили благодарности. Теперь подводную лодку ждет плановое техническое обслуживание и пополнение запасов. Ростов-на-Дону – одна из шести субмарин проекта 636. Три «Варшавянка», которые базируются в Новороссийске. Это многоцелевые подводные лодки на дизель-электрических двигателях, подходящие для выполнения самых разных задач. Экспортные версии таких субмарин стоят на вооружении Китая. Алжира, Вьетнама, а в России несут службу на Черноморском и Тихоокеанском флотах. В 237 Ростов-на-Дону, российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636. Три «Варшавянка», входящие в состав 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Второй корабль проекта 636,3 «Варшавянка», назван в честь российского города Ростова-на-Дону.